Всем привет! С вами Александр Гусев. Сегодня у нас обзор на программное обеспечение для Андроида. Это Яндекс.Стор и Опера Мини. Яндекс.Стор это тот же Play Market, только приложений в маркете 700 тысяч, а в Яндекс.Стор 50 тысяч, но 50 тысяч это те приложения, которые вы можете быть 100% уверены, не, при, не нанесут никакого вреда вашему телефону. Приятный интерфейс, не такой надоедливый, как в Play Market, то есть плавно все переключается, можете пройтись по категориям, можете посмотреть топ. Так, в топ у Яндекс Маркета, конечно же, Яндекс Шел. Очень много приложений, которые в маркете стоят... Та же GTA в маркете стоит 200 с чем-то рублей, тут она стоит 30 рублей. Стратегия Майнкрафт, то есть вот Pocket Edition в маркете она стоит 33 рубля, тут она бесплатная. Так. Зайдем заново. Давайте я вам про покажу, как происходит процедура скачивания. Допустим, не будем качать никакие игры. Зайдем приложение, топ. И скачаем. Давайте... Нет, ну не Яндекс Шелл. Скачаем, давайте. Так. Почту mail.ru. Просто ради интереса. Без... <coughs> Платно, так. Интерфейс поприятнее, даже поприятнее, допустим, чем в Store. Мне приятнее работать тут и он намного удобнее. Так. То есть вот сразу выдается установка. Устанавливать не будем, так как я скачал для примера. Думаю, все с этим приложением понятно. Можете скачать на сайте, на сайте Яндекса, вбить в поиск Яндекс Торы, вам там выбьют сразу ссылочку сейчас будет обзор точнее часть обзора следующая посвящена опера бета это уже не опера мини а опера бета 14 она полностью называется очень очень хороший браузер все настолько плавно намного плавнее чем хроме мобильной версии так состоит она из истории то есть встречает вас браузер истории, экспресс-панелью и рекомендации по новостям. Тут их очень-очень много. Также можете, потянув вниз, можете обновить новости. На экспресс-панель перетаскиваются они между собой вот так. То есть можете хоть что сюда добавлять. И давайте, для примера, откроем Google поиск. Вот, все плавно открылось, все быстро очень открылось. Новый движок Opera приняла в основе своих, своего браузера для мобильного телефона. Также есть интересная функция режим сжатия. Если у вас скорости на 3G допустим не хватает, вы включаете этот режим и то есть будет прогружаться быстрее вся информация, так как будет через сервера Opera Mini все обрабатываться. И вот эта вот кнопочка, добавленная в эти настройки, означает то, что Opera Mini, скорее всего, скоро закроется и останется один браузер Opera Beta. С вами был Александр Гусев, спасибо за просмотр, подписывайтесь, комментируйте, пока!